Приходит женщина, устраивается на работу, начальник проводит с ней собеседование и спрашивает, а вы умеете продавать сопутствующие товары? Женщина, ой, а как это? Ну вот, смотрите, например, приходит к вам покупатель, говорит, вот дайте вам те э, зеленые шторы в белый горошек, а вы ему говорите, а возьмите еще стеклоочиститель, он спрашивает, а зачем? А вы скажете, ну как зачем? Вы же сначала окна помойте, а потом новые шторы повесите. Ну да, логично конечно попробовать ну, вот мы сейчас и попробуем вот смотрите вон идет как раз к вам покупатель заходит женщина подходит к прилавку и хвалит можно пожалуйста мне вон те вон прокладки она подает да вот пожалуйста возьмите прокладки. а возьмите еще с собой стеклоочиститель она а это мне зачем ну как зачем важи семь дней никто не будет жахать зато окна помоете». Okay. <laughs>